Собственно, делаем гамак. Два бруска по два с половиной метра, два будут по 2 метра на стойке. И это будет поперечные балки. Ну, принцип такой. Здесь будут палки. Здесь, наверное, сквозной штифт посажу. Вот он лежит. Просверлим мы магайки, вот такие посадим. Здесь значит срежем шурупом просто зафиксируем. Здесь наверное тоже дырку просверлю и сделаю. В вот общем-то вот такая конструкция. И потом на поперечной ножки вот так вот поставим. Принесу гамак, посмотрим, какой разлет должен быть наклон вот этих балок. В принципе, конструкцию можно изготовить из брусков буквально минут за 10, я думаю. Так, ну вот гаммачок старенький примерил двухметровый. Ну, наверное, вот так вот. Сейчас сделаем, конечно, чтобы угол наклона был равный. И будем подгонять, фиксировать. Сначала посадим здесь на шпильку на шпильку да а потом уже вот этот угол вот этот, чтобы был равен вот этому сделаем конструкцию. четко зафиксируем угол вот этой балкой там в принципе большого крепления не надо она будет на сжатии работать есть, соответственно так главное чтобы зафиксировать ее она упиралась в брус, который верхняя стойка. Ага. Ага. Так, штамбу теперь смотрим, какая должна быть по высоте. Сейчас полгорочка отрежем. Вот так вот возьмем. Большой запас не нужен. Вот. Ага. И остальные все сделаем такие же. Так, На 16 сантиметров на вполне хватит -то так. держит то есть пока это регулируется пока вот это боковой, мы ее вот так вот не пришпилили тоже здесь срежем вот, 80 угу. 80 80 этого края тоже пойдет здесь уже засверливаем сразу на месте через три доски и шпилькой также закрепим вот, собственно окончание почти близко. Так, и значит по поперечной Продольная остойчивость Ясно? Она здесь вся на балках держится. Поперечной остойчивости. Значит, все рекомендуют, где я вот смотрел, подобные конструкции. То есть вот так вот Ставить доску. Здесь будет, да? Вот так вот. Значит, здесь вот шурупами крепить. Один я неудобно. То есть вот так. Но шурупами оно Держать то может будет немножко Но все разболтается И не такой большой здесь рычаг Значит я Что думаю сделать Я прикреплю поперечную балку Вот здесь То есть вот так вот Она у меня пойдет То есть вот так вот Я ее на три шурупа здесь Три самореза Здесь посажу есть, Вот так она будет смотреться я думаю, гораздо устойчивее будет. Ну, может быть, снизу усилию еще стандартно. Хотя, я думаю, этого будет вполне достаточно. Так. Вот так вот распорочки боковые сделаем, никуда она не уйдет у нас. Да. Ну, собственно, вот все получилось. Конструкция очень стабильная. Несмотря на то, что здесь по сути брусом даже нельзя назвать это, блин, доски. Все держит протестировали мы его вчера скажем так, садились там мы вдвоем две туши по 100 килограмм в итоге подставка все выдержала, классно вот гамма, блядь, только порвали угу. старенький конечно, то есть в общем-то отличная стабильная, классная а еще мы ее марилочки обработаем, будет красивая конструкция вот так вот собственно за раз при наличии всех материалов делается за ну, я думаю час